Всем привет! Сегодня мы будем настраивать речистую подсеть при помощи скрипта при полностью автоматизированном скрипте bash скрипт. Я люблю именно такие bash скрипты, которые в принципе используются в Xenoposter просто-напросто в оболочке Xenoposter сажают в шаблон, закачивают непосредственно сам шаблон bash скрипт, bash -скрипт. И уже Зенка подхватывает, редактирует основные переменные, и потом уже настраиваются прокси ä, при помощи шаблонов ZenPoster. Но осно, основой этих шаблонов все, э, э, все же являются башскрипты, которые основ, на которые основан сам Linux. Так, ну что, начнем? Uh, у меня уже куплены серверы, один из этих серверов сейчас мы будем настраивать, тариф ранчо, айпишник наш основной IPv4, также uh, при настройке 36-й подсети мы используем также и 64-ю подсеть и 36-ю, так что если вы будете покупать сервер, соответственно сразу в разделе сеть переходите, приобретайте бесплатную 64-ю подсеть, и также 36-ю подсеть также приобретайте. Так, IPv6 подсеть у нас стоит так, 2000 рублей, 1999, И установочный платеж нас, 3000 рублей. Это разовое списание, которое списывает сам провайдер, сам хостинг, да, установочные пакеты какие-то там. Точно не могу сказать. Так, ну а в последующем уже аренда будет вам стоить. 2000 рублей 36 по сети и тариф раньше там в районе тысячи или полторы тысячи точно не могу сейчас сказать по моему полторы тысячи сервер стоит в месяц так мы должны воспользоваться саш клиентом здесь уже забит мой айпишник мой пароль а root и порт по умолчанию root и 20 пор 22 логинимся так и уже попадаем в директорию root на сервере сейчас она вот выглядит вот так вот непосредственно сюда надо закачать сам скрипт я ищу свой скрипт он расположен мне на компьютере так видим и где-то он здесь написание скриптов и вот он проксик 36.су перекидываем его непосредственно вот в директорию root после этого можете я воспользуюсь note-падом. как видим, они, ярлычки у меня подсвечиваются именно как файлы от Notepad++, потому что я уже в настройках это прописал. Я просто двумя, два раза кликаю и перехожу уже в редактор Notepad. Смотрите, что мы здесь должны отредактировать. Во-первых, мы должны скопировать нашу... ...двоеточие копируем и вставляем старую подсеть и нажимаем вставить. После этого мы пишем. Она вот выглядит вот таким вот образом. Видите, здесь есть первый октет, второй октет и третий октет. Просто здесь вот получилось таким образом, то что 32 й подсеть раздробили на несколько серверов и на каждый сервер поделили из 36 й подсети, выделили, ой, вернее из 32-ой подсети, вот, вот это и вот сейчас вам покажу. Из 32-й, вот она, 32-я подсеть. Из нее просто-напросто раздобили на 36-й сети и на каждый тариф ранчо повесили 36 подсеть. Так, вот здесь на самом деле будут нули. А здесь у нас 1004 вот единицы. Ой, вернее, 1 и 3 нуля. А вот здесь просто 0 не пишется и они сократили и вот так вот написали. Но мы сейчас это все... Мы нажимаем копировать. И вставляем уже вот сюда. Вот так нажимаем вставить, так, и здесь добавляем двоеточие и 0 а даже лучше, наверное, 4, давайте добавим 4:0, так и здесь вот мы Делаем то же самое, только нам уже надо сделать, прописать здесь три цифры. Копируем вот это вот значение, копировать, и вставляем вот сюда. То есть убирается вот эти три значения, и оставляется последнее. Здесь может быть единичка, двойка и так далее, в зависимости какая у вас подсеть. Так, копируем теперь основной адрес сервера, вот этот вот копировать и меняем э, уже в самом скрипте тут тоже IPV4 основной IPV4 адреса сервера так начальный порт остается по умолчанию 30 тысяч ну и в принципе количество прокси здесь у меня 4 здесь уже сами смотрите на вас, ваше усмотрение но э, я не рекомендую больше устра... настраивать чем на Тарифе раньше больше чем 4000 прокси с разными логинами и паролями а все, дело надо это все сохранить. Наш скрипт сохраняется на сервере, и теперь нам нужно запустить этот скрипт. И сейчас я вам покажу, как это делается. Так, э, команда для запуска скрипта. Вот копируем две вот эти вот команды. И вставляем вот сюда, непосредственно в коман... в консоли. Правой кнопкой мыши и нажимаем Enter. Так, проверим еще раз. Так, наш, 64-я наша, 36-я подсеть наша, тоже дублированная 36-я. В третьем октете одна цифра. Это очень важно. И здесь у нас остается IPv4 адрес. Все, в принципе, все верно. Нажимаем Enter. Все, теперь мы должны дожидаться... Теперь мы должны дождаться, в принципе, пока команда отработает у нас. Сейчас идет, первая команда обновляется апдейт, потом идет апгрейт, а потом уже устанавливаются вот эти все утилиты, uh, NDPPD, GCC, G++, Git, Make, BC. В принципе, Make не нужно, не, воспольз... не воспользоваться, но просто я забыл забрать, выбрать из команды, убрать эту, uh, эту команду, вот эту вот. Часть. Так, ну и пусть они устанавливаются. Когда начнется самое интересное, я вам ä, уже покажу видео. А сейчас я поставлю на паузу. Так, смотрите, прошло ориентировочно минут пять, даже может побольше, и всего отработала одна команда. Сейчас вот отрабатывает ä, вторая команда с нашего скрипта, именно вот update, upgrade. Так, ну что же, хочу сказать то, что вот эта вот самая ком команда, вот эта самая длительная, потому что здесь идет то, обновление всей системы, всех папок и всех директорий полностью всей операционной системы, поэтому нам немножко нужно подождать все же, и потом, когда она работа здесь уже в принципе пойдет очень даже быстро, так что ждем. Здесь идет подготовка распаковки, распаковка и замена, то есть здесь заменяется разные утилиты, разные папочки, и разные файлы. То есть версия, если мы видим здесь 3.1, заменяется а, на на, тр, на тройку, вернее троечка на 3.1. Так и так далее. Так что нам придется немножко подождать, а, обновляется, смотрите, питон а, разные разные файлы. Так что мы ждем, сейчас пока я ставлю на паузу, дальше мы уже продолжим. Так, у нас отработала сейчас команда по апгрейду и сейчас мы видим, что устанавливаются у нас уже утилиты gcg++ и make, а сейчас вот мы, у нас дойдет до момента make, когда установится bc, это как такой линуксовый калькулятор. И будет использоваться он для вычисления IP-адреса IP -адреса из 36-й по сети и уже для создания самих адресов. Так, ну что, подождем. Сейчас, я думаю, все будет быстро идти. Как раз я и на, начал записывать. Сейчас обработается триггер, но я уже не буду э, наж, наж, нажимать на паузу. Будем смотреть, что будет дальше у нас. Да, устанавливается у нас. Видим, NDPPD, сейчас склонируется все. И уже здесь чуть-чуть осталось. Сейчас буквально 5 минут, я думаю. И прокси уже все настроится. То есть у нас создастся прокси-лист, готовый уже на выходе, которым мы можем просто потом напросто скачать, и все. Больше нам ничего не побыется. Идет компиляция: у нас три прокси. Самого прокси сервера. На запись Wurning мы не обращаем внимания. Это даже не знаю, что это точно, но можно не обращать внимания на это. Так. Да, и все у нас выход из каталога. Трипрокси установился у нас. Дальше идет друг, следующая команда. Сейчас посмотрим, что у нас будет в дальнейшем. Так, нет такого файла или каталога. тоже не обращаем внимания. Это за... всего лишь защита от записи. У нас создается конфигуратор 3 прокси cfg. И, к сожалению, здесь как бы не прописывается автоматом команда, которая предоставляет право на выполнение этой... этого файла. Но все же этажка ничего не значит. Ждем, наверное, создается IP-лист. Так, вроде все создалось. Сейчас мы проверим, что у нас поменялось у нас на сервере. Было вот такое вот расположение папок. Если мы обновим, то увидим, что у нас появились несколько папа как 3 прокси ндппд прокси 64 это наш скрипт открываем папку 3 прокси здесь у нас создался ip лист который сгенерировался также главный конфигуратор 3 прокси cfg у нас появился и также папки порт прокси user но нас интересует наш прокси лист вот он прокси лист, наш данный лист с проксами которые мы только что настроить при помощи скрипта. Так что нам нужно сделать? Нам нужно, нам теперь осталось открыть прокси-лист и убедиться, что они работают. То есть копировать и прочекать, прочекать их на валидность. Для этого я скачиваю наш прокси-лист. А можно даже сделать немножко по-другому. Ну, в принципе, да, давайте так и сделаем. Мы кидаем его на рабочий стол. Так, откроем рабочий стол. И так вроде да вот у нас рабочий стол и просто-напросто скидываем его, этот документ прокси лист на наш рабочий стол так после этого я воспользуюсь соцкитом тома китом и прочеку эти прокси выбираем тип прокси http в данном случае мы настраивали именно этот прокси формата http тип socks прокси мы не настраивали открываем и идем в рабочий стол так, на рабочий стол и выбираем а, тот а, текстовый документ который мы только что скинули с вами называется он прокси лист так вот он прокси лист он уже Выбранный список прокси. Как видим, прокси наши вали. Мы настроили 4000 прокси с разными логинами и паролями. Соцыт чекает и выдает, что они валидные. Наш IP, основной IPv4, наш а, порт, который. Показывает. Вот один не а, невалид. Но, возможно, знаете, из-за чего это ошибка? из того, что у нас немножко подтупливает сам компьютер и тормозит соцкид Из-за этого выдала ошибку, что это просто невалидный. Так. Потому что все-таки здесь у меня открыто много приложений, разные браузеры, и еще идет запись экрана. Так что не обращаем внимание можно стопать этот процесс проверки и, в принципе, заключ... сделать такой, такое заключение. То, что мы при помощи скрипта поменяв, там грубо говоря, три строчки, нажав, запустив этот скрипт, мы и подождав минут 15-20, мы получили готовые прокси, уже которые мы скачали просто-напросто с сервера и получили готовые прокси. Это... Вообще как бы хорошая идея по автоматизации всех процессов, которая мне очень нравится. Я работаю в этом направлении, написание скриптов. Также можно этот скрипт уже, как я и говорил в начале видео, уже адаптировать под шаблон Xenoposter. И уже там более визуально, более красиво мы будем уже менять свои перемены как ipv 4 так и наши подсети 36 64 указываем будем указывать просто в ячейках возможно я и запишу этот шаблончик э, на зина и уже просто э, визуально уже будет э, Легче работать тем людям, кто вообще просто-напросто первый раз видит вот такую вот консоль, командную строку от сервера. И никогда не работал с SSH. Ну а на этом до свидания. Оставляйте комментарии видео и смотрите на новый, на, за новыми видео, на, за новыми публикациями. Будет интересно. Буду в дальнейшем вообще рассказывать, как поднять свои мобильные прокси. Это очень интересное направление. Будем немножко забегать вперед и скажу всего лишь одно, то, что мы будем поднимать мобильный прокси на своем сервере. Сервер будет выступлять, выступать, вернее, за основу сервера мы возьмем обычный, даже не на ноутбук, а обычный нетбук и подцепим к нему несколько модемов через активный USB-хаб. Подключим, у меня вот есть 4 модема в наличии. Подключим 4 модема разных операторов и поднимем на них прокси, которые будут работать одновременно. И мы можем юзать эти будем сможем эти прокси юзать в один поток. На этом до свидания. Пока-пока. Следите за новыми видео.